всем привет делали две операции я и супруга методом смайл но ну, у нас не очень большой минус был но тем не менее очки носили в общем сейчас у меня неделя прошла все великолепно нужны уже прошло полгода все отлично всем рекомендую мне посоветовали знакомые вот. все как бы проведен был замечательный